Здорово, бандиты! Сегодня хотел такую маленькую темку затронуть, как хронофаги, то есть вещи, явления, люди, там что угодно. Ну вот В Википедии написаны любые отвлекающие объекты, которые мешают и отвлекают от основной деятельности, тоже правильно. Хотел бы этот момент почему осветить? Дело в том, что я сейчас работаю дома, то есть я вот уже официально ни на какую работу не хожу, у меня официальная, действительно, работа на ютюбе, то есть мы с нее платим вполне себе реальные налоги, и это как бы моя профессия, то есть по сути снимать видео на ютюбе, ну и вообще как бы интернет, интернет-коммерция, но вообще у нас рекламная деятельность прописана, то есть, ну, грубо говоря, вот этим и занимаюсь, да. И когда работаешь дома, есть такой момент, то есть все мои основные знакомые, друзья знают, что я сижу дома, и у них сидение дома ассоциируется с тем, что ты типа, ну, то есть как бы ничего не делаешь. То есть вот, например, если поеду какой-то вопрос там решать, там с какими-то сантехниками там в квартире, то это типа я работаю, типа я занят. А если я сижу дома, то я типа не занят, типа ничего не делаю, хотя я сижу видео снимаю. Вот, и зарабатываю там часто больше, чем они на работе. Но тем не менее появляется вот такой, такой момент, да, что люди считают мое время тогда не особо ценным и, соответственно, позволяют себе там звонить, приходить, еще что-то там. Причем иногда по очень странным вопросам. Я очень долго думал над этим, и не первый год уже у меня эта проблема, да, что нужно как-то... Умело выстраивать отношения с людьми, чтобы не быть навязчивым, да чтобы всегда быть на связи с ними то есть, всегда иметь возможность там как-то сконтактировать, как-то что-то там. Потому что когда ты, ну, с человеком в нормальных отношениях, понятно, что ты можешь от него получить какие-то плюшки, и он от тебя может получить какие-то плюшки. То есть, вообще нормальные отношения между людьми они взаимовыгодны. Но есть люди, отношения с которыми тебя не развивают, а как бы тащат тебя вниз реально. То есть там твои собутыльники, да, с которыми ты можешь только бухнуть и все, и которые будут рады с тобой бухать там две недели, особенно если ты угощаешь, это не очень хорошие контакты. да. А человек, который занимается какой-то деятельностью профессионально, там, это очень хороший контакт. То есть его нужно максимально развивать. Вот. И если вы собираетесь работать дома, заниматься фрилансом, то вам нужно очень как-то четко... Строить отношения с людьми таким образом, да, чтобы они не выжирали ваше время. То есть попить чай с приятелем это круто, это здорово. Но это не должно быть 7 часов э, по продолжительности, да, с кучей бесполезных разговоров. То есть, одно дело, какая-то у вас там бизнесовая встреча или по делу, или разговор в скайпе. У меня бывает там, разговор в скайпе по 2 часа, но по делу, да, когда мы что-то расписываем, что-то решаем. И совсем другой вопрос, когда разговор в скайпе просто ради разговора. Опять же, с играми, да, у меня еще тем более такая, как бы сфера основная, да, что это работа с играми. Игры, они сами по себе, то есть это абсолютные, абсолютные поглотители вашего времени, то есть это ну, занятие практически бесполезное. Я когда-то выступал в паре радиоэфиров, да, 300 лет на ну где-нибудь год назад, да, и защищал игры, говорил, что игры, конечно, развивают, безусловно, есть плюсы свои, да, но большая часть людей абсолютно неэффективно тратит свое время на игры, то есть там по 7 часов играя. Другой вопрос, что как бы, если я включаю доту, начинаю играть с подписчиками, то это уже эффективное время, потому что у меня идет стрим, у меня набираются подписчики, я работаю с своей аудиторией, да, аудитория там становится ко мне лояльней. То есть нужно улавливать момент в жизни, когда твое время начинает поглощаться впустую, и когда это куда-то в плюс. И это на самом деле очень сложно. То есть, я вот с этим сам сталкиваюсь, особенно в отношениях с людьми. То есть есть товарищи, которые там звонят, говорят, пойдем там погуляем. А я говорю, блин, брат, ну я сейчас реально работаю и реально занят. Они вот так пару раз звонят, а потом больше не звонят, потому что обиделись. И как бы с одной стороны, вроде бы понятно, да, нужно людям уделять внимание, но с другой стороны, реально, когда сидишь, работаешь, зашиваешься, и тут там девушка какая-нибудь приезжает, и давай там вот, там, поразвлекай меня, вот там, там, там, то, давай там все. Вот это вот, сажание на свою шею я не очень терплю. Вот, почему я очень много тоже ВКонтакте добавляю в ЧС людей? Потому что люди пишут, чтобы отожрать мое время. То есть они не хотят купить консультацию, они не хотят получить короткий дельный совет. Они хотят бесплатно, чтобы я им два часа рассказывал, показывал, что-то подарил, еще что-то. Это, конечно, очень круто, но это отжирание куска меня да, и не получение ничего взамен. То есть отношения между людьми должны быть даже на расстоянии гармоничными. То есть я тебе подсказал, ты мне подсказал, и, то есть -то, ну вот у меня есть отношения с какими-то людьми, а, там, с SM-щиками, с некоторыми нормальными отношениями, с ютуберами. Да, когда вот они, ну, как бы гармоничные, да. Но большая часть людей пытается, как бы, если человек к ним относится хорошо, радушно и позитивно, они пытаются отожрать его время. И это тоже очень неправильно. То есть ну, нужно понимать, что для меня, например, в приоритете больше там, провести время с девушкой или там, с семьей, чем отвечая на глупые вопросы в личке контакта. Но, к сожалению, для людей, для людей это не доходит. Поэтому приходится то ли становиться таким как бы, человеком в футляре, да, сам, сам в себе и в интернете по минимуму, а с другой стороны иногда хочется и с аудиторией, с адекватным с кем-то поиграть, пообщаться. Да, потому что ну, это действительно бывает очень полезно. Но из-за того, что большая часть аудитории какая-то такая, знаешь, ну, то есть они сами ничего не делают весь день, они думают, что другие живут в таком же ритме. поэтому Особенно, когда ты говоришь, я работаю дома, я сижу, снимаю доту, зарабатываю на этом день. Они думают, что сумасшедший, сумасшедший, не сумасшедший, а день, день, день, деньги есть, и их хватает, и они намного больше, чем там, средняя зарплата у меня в городе. Поэтому... Старайтесь как-то бороться и выкидывать вот эти вот лишние-лишние моменты, пишите какие-то планы, и, потому что нет цели нет результата, это известно. Нет, как говорится, нет существа хуже, чем человек без цели, но вот, к сожалению, я таких без существ вижу процентов 80, наверное, вокруг себя. Вот в том числе, я думаю, что некоторые из моих зрителей тоже, в принципе, сядьте просто, да, и распишите на бумажке, что вы сделали за вчера, а потом подумайте, а что я мог сделать за вчера реально по, по этим... Потому что у меня иногда бывает, я вот так вот, ну, некоторых товарищей одергиваю, да, говорю: слушай, ну давай обсудим, да, что ты сделал вчера и что я сделал. И иногда получается, что э, я за неделю, да, успеваю больше, чем они за полгода сделать. Потому что у меня цели, то я сюда это сделать, это сделать, это сделать. А у людей ничего. Поэтому старайтесь свое время расходовать эффективно, оно в конце концов невосполнимо. Деньги, деньги даже восполнимы, деньги зарабатываются, деньги тратятся. Деньги это расходник, а вот время это такой. Как это сказать? Невосполнимый расходник. Поэтому аккуратней с ним. Ладно, надеюсь, что был полезен. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Это очень клево, если вы ставите лайки. И удачи вам.